Как я, вам, как я вам и обещал, вот сегодня полегче с интернетом, сейчас будет вам свежая песня. А, музыка а, стихи мои, исполнение соответственно моё, а музыка написана Игорем Битаревым, композитором. Вот, вот таким образом где-то. Ну потом она и с аранжировочкой выйдет там, послушайте. Вот. Называется «Мне врачами дамы» прописаны. А мне прописано врачами, А любить дамнями и ночами, Не водку с мужиками пить, А дам любить, любить, любить, Мне врачами. Да мы прописаны под коньяк, шоколад и табак Не отдам я рецепт черта лысому Никому не отдам просто так Я набью табачком свою трубку И шиневым упутав дымком Мне коньяк под вашу улыбку Поцелуем, как мёд с молоком Ведь мне прописано врачами Любить вас днями и ночами и водку с мужиками пить А вас любить, любить, любить Ведь не прописано врачами Любить вас днями и ночами и Водку с мужиками пить А вас любить, любить, любить Пусть запретят, когда то мне коньяк Я перейду на крымское вино И даже если смерть табак Я закурю, ребята все равно Тем более не смогут запретить что вы дали забрать Мне, женщин, всей душой любить Вам песни петь, пить для вас писать Ведь мне прописано врачами Любить вас днями и ночами И водку с мужиками пить А вас любить, любить, любить Видимо нет, прописан на врачами, Любить вас днями и ночами, Не подкулся мужиками пить, А вас любить, любить, любить, Эй, мужики вы или нет, Что нам Европа, что Канада, Их толерантность, это бред россия это надо. бросайте силы на прорыв. Любите жен своим своих, кто там, демографический, чтоб прорыв. И счастье вам, любви счастье вам. Ведь он нам прописан на врача Любить вас днями и ночами по всем фронтам хранить, И вас любить, любить, любить, Ведь нам прописано врачами, любить вас днями и ночами, не вот мужиками пить. А вас любить, любить, любить. Мне врачами дамы прописаны. Ну, дико извиняюсь за грехи, вот такие вот орехи.